Как инвестировать в недвижимость? Куда вкладывать деньги? Более 70% годовых. На каму большая котлета в 137 миллиардов. Почему же инвестора выбирают нас? Привет всем! Вы часто у меня спрашиваете, как инвестировать в недвижимость? Куда вкладывать деньги? Что будет с долларом и евро в 2022 году? И что, наконец, будет с рынком недвижимости Сочи? И поэтому этот выпуск мы решили посвятить инвестициям. Итак, сегодня у нас инвестиции. Друзья, большая котлета. На кому большая котлета в 137 миллиардов? Именно столько федеральные власти хотят вложить в Сочи. Документ уже подписан, и это только федеральные деньги. А представляете, сколько будет привлечено к частному капиталу? Второй пункт сегодняшней программы у нас дорога Питер-Сочи в обход всех населенных пунктов, и это привлечет дополнительный интерес к курортам края, в частности в Сочи, со стороны инвесторов. И третье, третье это инфляция, конечно же, это инфляция под конец года, и об этом поподробнее. Кому же 137 миллиардов, куда же будет вложены 137 миллиардов? Первое, это благоустройство. Реконструкция центральной набережной и укрепление всей береговой линии. Второе – это модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства. То есть это реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения всех районов города Сочи. И третье – это подведение всей необходимой инфраструктуры к отдаленным участкам всего Большого Сочи. За трасса из Санкт-Петербурга к курортам Черноморского побережья. Автодор планирует ее разрешить до конца 2024 года. Соответственно, это избавит отдыхающих от простоев в пробках на нынешней трассе Джунга-Сочи и увеличится тем самым туристический поток, а соответственно денежный приток в город Сочи. Инфляция в США в октябре составила 6,2%. Это очень много. Это повлечет за собой инфляцию во всем мире. Рубль будет ослабевать. Спасти национальную валюту от обесценивания смогут инвестиции в реальный сектор экономики, в жилую и коммерческую недвижимость. Совокупность всех этих факторов, друзья, обеспечит рост стоимости квадратных метров. Мы перенеслись на один из наших комплексов «Планета Земля». Первые инвестора здесь заработали более 70% годовых. Конечно же, на это повлиял Росцен в 2021 году. Но все же наша недвижимость растет стабильно более 40% в год. Итак, почему же инвестора выбирают нас? Первое – это качество строительства. Второе – внедрение ресурсоберегающих технологий для жизни и комфорта людей. Третье – это уникальный дизайн каждого комплекса. И четвертое – это философия и концепция. Все это вместе служит плодородной почвой для роста ваших инвестиций. Эта квартира была приобретена на начальном этапе строительства и выросла почти в два с 2,5 раза. И уже, как вы видите, практически закончен ремонт. Но об этом в следующих выпусках. В этом выпуске мы постарались кратко ответить на все ваши вопросы, донести суть инвестирования в нас. Более подробно об инвестировании в наши комплексы вы можете посмотреть, перейдя по ссылкам в описании. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, а главное, инвестируйте с умом.